Сегодня мы разберем архетип жены-хозяйки ну и, соответственно, вторую сторону хозяина и мужа. Потому что одно без другого не существует. Чтобы появилась жена, должен быть муж. Чтобы появился муж, должна быть жена. То как бы подразумевает то, что их пара переросла из знакомства и общения в семейную систему. То есть у них появилась общая цель. Пока общей цели нету, это, это не семья. Вот, как правило, одна из основных целей ⁇ это э, создание общего пространства, рождение детей. Ну и дальше там уже цели могут быть личностные. Там, знаю, дело свое, там, распространение какой-то идеи, захват территории и так далее. Без общей цели семья как таковая, она может формально быть зарегистрирована, но она не существует. Я вам предложу сейчас вначале рассмотреть, как отношения формируются, да, потому что мы будем рассматривать сейчас личностные аспекты. Жена и хозяйка – это личностный аспект женщины. Вот, то есть это то, что проявляет ее волю, что проявляет ее внешнее пространство. Мы до этого говорили, но вот так подробно, наверное, как алгоритм, не рассматривали. Отношения, они имеют тоже несколько этапов, и их этапы можно описать. Первый этап, вот, когда у вас был, происходит приконтакт, помните, вот я говорил, происходит приконтакт, то есть вы познакомились. Вот. Потом вы начинаете узнавать мужчину, он начинает узнавать вас. И в этот момент должен произойти так называемый любовный поединок в котором женщина, если хочет выиграть, она сдается. Понимаете, как звучит? Если женщина хочет выиграть, она сдается. То есть, если она хочет проиграть, она не сдается. Она побеждает, или она просто воюет вот, постоянно. В чем заключается эта сдача? В том, что она соглашается, что, что, что мужчина ее. Э, э, как это сказать так? Ну что он как бы выбирает ее, и она выбирается. Она прекращает проверять, испытывать его и начинает доверять и сближаться. Вот на этапе ухаживаний сам, собственно говоря, поединок и происходит. То есть вы проверяете мужчину через его действия, что он из себя представляет как он поступает, что он готов воскладывать. И когда вы, скажем так, наполнились этим, вот, уже проверять больше не нужно. Окей, хорошо, я готова там, быть с тобой вместе. Вот. С этого момента ход отношений меняется. И происходит так называемое объединение в пару и момент интимности. В момент объединения происходит взаимное усиление. То есть вот пока э, мужчина и женщина не объединились, этого усиления нету. Есть некоторые предпосылки, вот когда оттянет обоих как бы. Вот, в момент, э, когда они объединяются в одном пространстве, мужчина там возбуждается, женщина расслабляется, и хорошо, и комфортно, у нее появляется энергия там что-то делать. Э, дальше. Про что еще важно понимать? Вот этот эффект взаимного усиления возникает только тогда, когда вы полностью расслабились и являетесь собой. И мужчина является собой. То есть не происходит эффект усиления в паре, когда вы под кого-то косите. Или хотите быть хорошим. Или еще там кем-то хотите быть, но не собой. Хотите быть не как мама. Или лучше хотите быть мамой? Нет. То есть когда вы являетесь собой, и он является собой, то есть он естественно естественно и вы при этом вместе, возникает эффект усиления. То есть, опа, при, при условии то, что он вам, вы с ним сонастроились, потому что, как вот мы делали этот эксперимент, когда вы садились сюда, с разными мужчинами будет разный эффект. С кем-то лучше, с кем-то хуже, с кем-то там одни центры усиливают, с кем-то другие центры усиливают. Дальше. Само создание семьи для тех, кто хочет создать, или для тех, кто уже создал. Как я уже говорил, должны быть общие цели у вас. Потому что если общих целей нету, хорошо бы их тогда создать. Семья как раз для этого и создается. Легче достигать общие цели совместные. То есть общее намерение должно быть. Как правило, это общее пространство и дети. Большинство ну, на этом этапе останавливает. Но есть еще много совместных целей, в том числе и обучение, образование, развитие, распространение своей воли. Это тоже могут, может быть совместной целью. То есть это уже другие уровни, личностные, мировоззренческие, духовные. Ну и последнее, это мы будем разговаривать на хранительнице очага, это уже усиление того, что есть. То есть уже когда вы создали что-то, сформировали семейный эгрегор, вы его усиливаете. Там появляются дети, вы знакомитесь там, с другими, например, семьями. Желательно, чтобы вы всех знали э, в роду, кто сейчас жив, и с ними нормальные отношения поддерживали. Это одна из функций женщины. то есть Поддерживать хорошие отношения со всеми. Особенно... Со свекровью. Ну и с свекром тоже. Значит, обязательно. Поддерживать. поддерживать. А наладить, если не разлажены, а потом их поддерживать. Я вам скажу так, что если вы свою маму приняли, со свекровью будет попроще. Если свою маму не приняли, будет потяжелее. А свекровь нужно уважать за то, что она дала жизнь вот этому мужчине, с которым вы. То есть это минимум. Минимум как бы такой. Прямо должен от вас фонить, что, блин, я тебя уважаю, свекровь. Я вас уважаю. Если это от вас фонит, это будет хороший фундамент. Если от вас фонит такое, что я лучше все равно, блин, он меня выбрал. Будет не очень. Вот сказать этапы развития то что то что может быть может что еще может быть вот. ну, наверное это как бы что такое более-менее проявленное, проявленное и основное